Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так канал Мы продолжаем путешествовать у соседей. Короче, домик мэра. Домик мэра. Нам осталось найти еще два кубка. Я знаю код, какой то код. А еще я, короче, этого не видел. Ну как не видел? Я это случайно увидел. У него там ключ болтается на жопе. Нет? А в Steam висел ключ на жопе. Ну ладно. Нет, так, нет! Как говорится, личное дело каждого. Так, кораблик мы взяли. Кораблик мы взяли, мы кораблик поставили возле картины. Появилась картина собаки. 8691. 8691 где-то будет пароль. Но мы с этого этажа еще ничего не унесли. Ну, из кухни, по крайней мере, точно. Так что я могу предположить, на кухне что-то есть. Мне почему-то так кажется. Но пароль-то от чего-то же? Правильно? От чего может быть пароль? Ну, сейф. Там пин-код какой-то надо ввести или еще что-нибудь. Ладно. Ха -ха. Наркоман, Павлик. Так, пошли искать. Сюда нужна будет пластинка, пластинка, которая у нас пока нету. У меня есть какой-то придохлий, кстати, придохлий. Не понимаю, откуда я здесь взялся, вообще, дядя. Все. Тихонько. Ну, так, это подвезем свет. И все, тут больше ничего такого. А, это просто ворона. Это не награда. интересно с чем можно взаимодействовать здесь еще так там наверху мы ползали попасть нужно сюда так но скорее всего когда мы запустим граммофон у нас что-то еще появится там мы лазали там мы лазали путешествовали довольно таки много это просто спуск вниз там мы тоже были. На часах. Часы. Без стрелок часы. И идут. Ладно, пойдем дальше. На веранде. Опа, я же говорил, что-то есть. Что-то открылось, да? А, нет, стоп. а. -а, -а. Мы открыли мы там потайную комнатку Но только туда надо как-то попасть Вот только как Где-то должен быть проход или вход Так, давайте я, наверное, на паузе поищу проход в комнату и, и вернусь Я нашел, куда лезть Я запрыгнул наверх И сейчас я сюда просто впихиваю предохранитель И картина сдвинулась И теперь мы можем вести пароль 0891, да, по-моему? Или 6 9-1 Нет А какое там имя у собаки о имя Цифры Или 8-6-9-1 А, 8-6-9-1 Все хорошо 8-6-9-1 и мы двигаемся дальше <coughs> Оказывается, нужно было просто Предохранитель Подожди, а где комната? Заблудился восемь шесть девять один опа еще одна звездочка у нас есть супер это у нас уебать, вот это мы вот эта встреча опа так Кто у нас еще есть Но если у нас что-то есть, оно должно быть подсвечено Так, можно вернуться обратно в комнату Что есть из вещей? Ни хера, кстати, а это вот еще оп. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Соседушку встретил на кухне ничего не забирал. Вот мне интересно, на кухне что-то. Все такие важные элементы, они подсвечиваются, подсвечиваются. Тут вот, например, огнетушитель был, там пароль. Точно у него ключа нету. Как-то он неохотно за мной бегает. Точно ключа? Нет, жирный. Ладно, словил. Словил, разрешаю. Один раз разрешаю. Лом отобрал, ну и хуй с тобой. У меня еще один есть. Малыш отдыхает. Бля, может я в саду что-то упускаю? Может что-то можно выкопать еще? А еще можно что-то выкопать? Но мне, блядь, та комната, она не дает мне покоя. Я знаю, что там откроется секретная комната Вроде как, я, я ее нашел Там сразу видно, там такая типа дверь Но для этого нужно этот круг э -э -э Не круг, а Короче Штурвал Нужен штурвал Который находится в комнате А для того, чтобы открыть штурвал Нужно найти еще одну, одну эту Статуэтку Мне постричь что-то надо Опять Но еще Надо не забывать Что здесь есть Вот такая вот музыкальная штукенция Еще где-то Надо найти пластину Тихо Тихо Иди отсюда. М Ходи, <свист> Дур дурак, блядь. Но эта пластинка, видимо, должна быть индивидуальная. Она должна быть такой единственной. Там типа джаз. Интересно. Где она может быть Там еще что подсвечивается Так, тут мы забрали Фонарик, ой фонарик Лодку Хорошо, будем думать дальше Где может быть пластинка? Здесь на кухне особо никуда не сходишь И нигде не попрыгаешь Интересно Это что? Это не то Возможно, я упускаю что-то где-то здесь то Журналы, лодки, подушки Ну вот, смотри, допустим, с креслом что-то можно сделать Или зажать надо, что надо с ним сделать? Или типа забагалась игра, и я не могу ничего сделать с ним? Или мне нужно что-то определенное? Ну ладно, явно не лопата. Ну что тогда? Или может на него нужно что-то положить Если придется переигрывать локацию Это будет просто забей Очень странно Ну я и не ожидал того что типа игра будет Без багов В каком-то доступе Типа она сразу вышла прям что-то как-то много негативного было так но ну он там сверху тусуется нам типа он вообще ничего не делает поэтому нам все равно но мы можем наверх подняться ой я... блять как я это сделал У меня есть взаимодействие со стулом, но я не знаю, что с ним делать Это бред, блядь, я считаю Полный Цветы мне ему постричь, что мне ему сделать? Или он сесть туда должен? Вон картина такая, она меня смущает немножко Ага Вот так-то лучше Только Ножницы потерял Так, нашел пластинку Я понял, там был подъем наверх Уходи Только пластинку не трогай Уходи, только пластинку не трогай Давай, Кыш Я правильно понял, да? Во. Во. Ах ты хитрый жук, блядь. Подожди. Так что я здесь ничего не найду. Это просто проход в ванну. Да ну нет! Да ну нет. Да ну нет. А, вот она, последняя. Есть. Отлично. Перемену наверх. А как это я вентиляция? Тут сразу это не заметил. А я мог бы вот так сделать? Блять, я мог бы сделать вот так вот и не мучиться. А, нет, оттуда а она не открывается. И на второй этаж. Уяк! Теперь сюда зам откройся а, -а, а надо еще узнать правильное а я понял стоп Ну, надо, чтобы почти красная и синяя практически пересекались. Вот. А вот и новый ключ от дома соседа. Ворон. А это не брат соседа? Все, уходим отсюда. Чего? Что это было? Я знаю где ключ шестеренкой должен быть Нам нужно обратно в суме ум И как можно быстрее Хорошо что сумеем рядышком Правильно? По-моему здесь на горе Ну они короче все повязаны Я понял Они все повязаны Они все мерзкие засранцы Так, это ключ шестеренки, это от помещения на втором этаже, которое было возле лестницы. Да нет, меня тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Так. У меня есть ключ-шестигранник Которым я что-то могу открывать Я помню, гараж можно открыть, правильно? Там еще что-то есть, нет? Но мы сейчас будем искать, куда его примостить. О, пизда наступил на доски блин должна быть какая-то последовательность у этих книг или нет а вот еще одна что-то произошло Должно Что-то должно быть Но что-то ничего не происходит Тут две книжки Может одной книги не хватает Огонь О, смотри, туда нужно что-то поставить Да, книжки не хватает Надо найти книгу, у которой цветочек Я так понимаю Да-да-да-да-да, вон они Короче, ищем книжку с цветочком Пока надо подумать, что я могу открыть с помощью этого замка О, вот это могу открыть Вообще хорошо А вот и книга с цветочком А там похоже, что медведь Который нам нужен Нет? Так, теперь мы можем отсюда съебываться Оперативно и ничего не боятся. Через окно. Книга. С цветочком. И что? Еще не хватает? Да нет, все есть. Но... А если их назад поставлю? Наверное, должна быть какая-то последовательность, правильно? Бля, какой-то окровавленный мужик жесткий. Ну, давай посмотрим. Ракета, луна, огонь, цветочек. Не, не метеор какой-то. Вот здесь вот должно что-то открыться Короче, будем искать Так А где мы можем найти То, что нам надо поставить Где может находиться это интересно все дела Так, вот сверху не помню Вот сверху не помню было что-то открывать или нет? Так, ну там мы мелкого. Помню, там мелкий, там мелкий, мелкий наш сидит. Мы туда залезем, мы его откроем. Но сейчас надо понимать, чего нам не хватает. А нам не хватает комбинации из книг, чтобы пройти в секретную комнату. Ладно, я думал, типа, может, подсказка на небе, но, блядь, нет. Какое небо? Ты что, голубоёб? Ну, ничего, будем думать. Что тут? Тут ничего. Оп, оперативненько, аккуратненько. Стоп, не падать. Почему он багается, когда падает? О, а -а -а. еще кусок антенны надо. И придумано я хочу сказать. На каком этаже телевизор? Я вот не помню, но вроде как справа, да? Ладно, сейчас будем разбираться. Я думаю, мы найдем легко все это дело. Мы уже можем спокойно на второй этаж заходить. С любой стороны. Вон телек. Я думаю, по телеку покажут что-то. Да, блять, показали. Проверяй. Надо найти голову медведя. А, ну фотик я забрал просто как реквизит, да? Тут, короче, фотографии мэра. Каждого, с кем мне пришлось связаться Пока что А нет, там такой же драконозавр Как и... О, дядя спит Не буди его мне, зверя Так я все двери открыл уже Кроме вон той Интересно Так, значит нам один путь на первый этаж Кто там там просто розетка так и у малова тоже есть телевизор возможно я что-то не учел в этой комнате возможно нет все учел вроде вроде бы как бы на первый этаж тут мы ключ забрали можем открыть решетку пойти шестеренку нашли Здесь мы можем применить наш ключ. Правильно? Все. Может быть, где-то есть еще одна комната с книгами? Блять! Ебаный в рот! Ой, вот это я обосрался сейчас. Что там за кнопочка в машине мне интересно? Можно ли ее нажать? Нельзя Так, ладно Надо разобраться с картинками Не с картинками, а с книжками Понимать Где что должно быть Ага, плюс домик еще, кстати Мы нашли только один, а синего пока у нас еще не было Сейф закрыт Сейф закрыт Ключа от этой комнаты тоже пока нету. Так, он наверх пошел Он наверх пошел Планы, буду думать на паузе Буду думать на паузе Короче, я дальше бегаю, прыгаю И смотри, что я нашел я нашел еще один домик Я нашел еще один домик Я так понимаю этот домик нам Блять Этот домик нам видимо ничего особо не дает Единственное что там открывается сейф Видимо, выпадает ключ вот от, этого, вот, вот от этой двери, да? Да, блядь. Особо ты нам не помог. Хорошо. Ладно. Так, ну, я под потолком видел люк. Под потолком я видел люк. Мне нужно понимать, в каком виде собирать картины. Если те картины не делают ничего ровным счетом Может мне туда просто не нужно их делать Только одну Например все остальные задвинуть Да нет где еще могут быть книги вот такие? Посмотреть, возможно где-то что-то есть Потому что на обоях везде, например, трава нарисована Везде трава Очень странно Может здесь что-то на книжках есть у него? О, вот это ты, блять, поднялся. Ходи. Так и знал. Как и знал, блядь. Картина появилась у нас. Ага. Не появилась. Я просто ее взял. И все. Сука. Не, не честно получается. Там он через зеркало. Возможно что-то виднеется, нет? Какая-то подсказка. Ладно, будем дальше искать. Я нашел антенну, как я, мы нашли антенну, с этой антенной, короче, давайте двигаться наверх Антенна, оказывается, там чуть выше телевизора была Сколько я потратил времени? Ну, 20 минут я бегал по квартире Ну, ничего, ничего страшного Тяу-тяу-тяу-тяу Так, установили антенну, а вот только как теперь надо ее установить тоже это неизвестный мне вопрос. вообще как правильно? Там же наверное быть какие-то показания, показатели. Ладно, сейчас будем думать? Скорее всего вверх. Так, там тоже все заколочено, то не заберешься. Давай с этой стороны будем прыгать Если сейчас с первого раза не получилось Блять Ну да, так быстрее Упал и разбился гипс О, телек заработал Огонь Огонь Цветок Луна Огонь Цветок Планета Огонь, цветок, планета? А ну, огонь, цветок, планета Все а, Планета Цветок Огонь Опа, голова медведя. Ой, блядь, как, как зафризило жестко. А, нет, нет, нет, нет, нет. Сука. Потеряли голову. Хорошо. Так, он пошел спать. Того я прошелся и по доскам, и по стеклу, блядь. Так, ну он меня не видит. Он тупой сегодня максимально И сюда Опа Так, там что-то есть Ну все, спасаем малого Пошел он в жопу Да! Мы нашли его Блядь, ну, ну я был уверен, что так и будет Я уже думал, все, конец, мы убегаем и все будет супер